партнер компании ТЛС уже с мая месяца. Живу я в городе Санкт-Петербурге. Сам родом, конечно, с южных регионов, с Волгоградской области. И что я прежде всего хочу поделиться с первым продуктом, который мне помог, это вот никто о нем не упоминал, такой крем, а аливет крем с канабидиолом. Ну, сейчас с российской пока временно можно... Нету в магазине, но можно доставку делать. Этот крем помог не только мне. У меня были сильно сводила икроножные мышцы. Много, когда ходишь, невозможно было. Начал мазать, все это прошло. Помог своей тетушке, потому что у нее грыжа позвоночная. Ну как помог? Облегчил, так скажем, состояние. Реально. Второй продукт, который я советую, чтобы был, как уже сказала выше предыдущий оратор, и масло ойл это вот этот продукт, вот эта баночка должна быть в каждой аптечке каждого дома, потому что ну реально все пари, какие-то нагноения, ну удаляет буквально за сутки. Следующий продукт, который Естественно, когда я вступил в компанию, бизнес заказал несколько продукций сразу. Это был чай, это был Resolution, это Energy. В это время я как раз был в отпуске у себя на родине, на свадьбу племяннику поехал, там мероприятие, друзья, встреча. Ну то есть я пил эту продукцию, то есть Energy, чай и капли Resolution. Собственно говоря, спортом некогда было заниматься, но тем не менее результат меня поразил. 4 килограмма как минимум ушло, но самое больше всего, что у меня ушло, объемы. Я сделал свои фото, выставил, ну не выставил, отправлял партнерам, ну или, так скажем, кандидатам в партнеры. И всем очень было интересно увидеть, все видели меня до, и естественно фотографии после лучше всего показывает результат, можно даже на весы. Естественно, еще продукт, который понравился мне, это кофе Делгада. Я кофе пью, да, в отличие от того, выше предыдущий говорила, нет. Но, тем не менее, э, во-первых, вкус очень интересный, и такой оригинальный. А во-вторых, состав такой, что позволяет еще дальше поддерживать вес, ну и не поправляться. Там, кроме гонодерма, там еще горцине, горцине камбодзильский состав входит и еще ряд продукции. Отдельно все-таки хотел бы сказать, я уже сказал, капли Resolution. Но мне они помогли стабилизировать вот э, урчание в животе, и всякие вот эти посторонние, и тягу к сладкому. Ну, судя по моей конституции тела, я тоже любитель сладкого, но пока капли вот эти пьешь, реально уменьшает, даже не потом уменьшилось, я меньше стал и сахара в чай класть, и всю другую продукцию. Также хотел бы еще отдельно сказать про продукцию Pro-Z. Ну, у меня со сном все нормально, а вот с кишечником хорошо помог стабилизировать пищеварительный процесс. Этот, опять же, я летом пробил. Сейчас я пью, как сказала Антонина Якушенко, чагу для укрепления иммунитета. И реально вот вокруг... Я постоянно хожу по городу, в Петербургу, очень часто общаюсь с людьми, то есть есть возможность подхватить вирусы и всякие, но тем не менее зима уже вторая половина, не соплей, как говорится, извините за выражение, но ни других признаков инфекции нету. Спасибо всем за внимание.